В Москве показали первый в мире мультфильм для детей, которые не слышат. Все анимированные персонажи говорят на языке жестов. Главный герои ленты казанских мультипликаторов — собаки. Только вместо лап у них человеческие ладони с пальцами. <Слышит> Это не брак по звуку, он здесь по понятным причинам просто не нужен. Восприятию помогают субтитры. Для нас это больше как методическое пособие, обучающее методическое пособие. А для глухих это опять-таки же способ вхождения в мир, в общество, чтобы заполнить свое свободное время теми продуктами, которые помогают им просто развиваться. Авторы проекта надеются, что такие мультфильмы помогут детям расширить словарный запас и правильно запомнить жесты.